Здравствуйте, Амфибио -а -а, а -а, в категории ГС. На мой взгляд, немножко такое нестандартное решение, но, тем не менее, раньше как-то они проходили мимо меня, но, по крайней мере, я их не очень помню. Вот, ну вот сейчас проехал, все прекрасно, все чудесно. Я доехал, я живой, все хорошо. Лыжи-то, в принципе, на самом деле неплохие, но не более того. То есть это такая середина. Может быть, им не повезло тем, что я шел на этого... Спуск у меня был на таких совсем ядреных, таких хороших. И, естественно, как бы этот прайс я буду сравнивать с теми. Вот, и с ними, конечно, в сравнении с ними они вообще лажают. Чтобы не было вопросов лишних, перед ними были соломоны. Гигант. Вот, разница между ними какая-то произошла небо-земля. То есть соломоны, они такое ощущение, что они парили, они летели. Они вообще вот просто были легкие, верткие, стабильные. Эти они угрюмые. Они реально почему-то угрюмые При этом, на мой взгляд, вот на тех же условиях Вот на этом же склоне, на этих же условиях На таком же снеге, в такую же погоду 16-я модель Камфибио 16, она мне показалась Даже более интересной И более, наверное, какой-то Катабельной, чем вот эту Возможно, может быть Потому что жестковат они для этого склона Или можно даже сказать, наоборот Склон может мягковат для них Может быть, они хотят цепляться И будут в этой цепкости свои прекрасны но это проверить я сейчас не могу. И поэтому говорю то, как есть. Вот то, как у меня было, а был у меня, в общем-то, не фан. То есть мне пришлось за лыжами следить. В итоге, я вам честно скажу, как бы мне ну, не, не хотелось за ними следить особо. Вот, потому что мне было уже в принципе, понятно, что лыжи надо проверить чисто на скорости, а скоростной участок у меня ближе к концу склона. А вот, в середине склона я просто перешел в такой формат фрискинга. Как бы еду без всякого карвинга, без всякой резни, просто еду, как бы, да, прыгая с кочки на кочку. В общем-то в таком формате они как бы нормально отработали, и <свят> мне даже а, где-то в какой-то мере было весело. Ну по крайней мере вот такой формат катания на них мне показался веселее, чем пытаться резаться вот по этой каше малаши, по которой я ехал. Я даже, честно скажу вам, вот потому как они прошли скоростной часок, я даже склонен думать, что все-таки Наверное, склон не для них мягковат Он, конечно, и каша, и вода В общем-то, не их это условия, Это хорошие карвы Более такие, наверное, жесткие Для хорошего скоростного катания по жесткому склону Поэтому и ругать-то мне их вроде как бы не хочется И говорить, что они плохие Мне как бы не хочется, потому что потенциал в них В общем-то, чувствуется, он есть Но условия у меня с ними не срослись вот сейчас Поэтому я, наверное, склонен взять сейчас тайм-аут Поставлю им оценки, к сожалению, по проезду Но статистически... Но для себя я возьму тайм-аут в отношениях с ними И, возможно, если представится возможность, удовольствием даму второй шанс на более жестком склоне Вот я вот так поступил, потому что мне там Некоторые моменты меня вселили в надежду на то, что может быть хорошо И я хотел бы, наверное, проверить, насколько это оправданные ожидание Все, а сейчас уже наступает время для следующей пары Следите за выпусками новых тестов. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, не скупитесь, как бы, да, и выдавайте ага, вопросы на форуме, но и больше кататься старайтесь. Находите время все-таки выше, это катание, это вот здесь, на склоне, на снегу. Все. Встретимся на склоне, пока.